Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте, называется Итриум. E ну, как новый, относительно новый, появился он 7 августа. В общем, что у нас интересного по данному проекту? Развивается он, конечно, небольшими темпами, но, в принципе, развитие идет неплохое. Небольшая предыстория о названии данного проекта. Есть такой, скажем так, редкоземельный, может быть, драгоценный почти металл которые используются в смартфонах, в компьютерах, в высокоточных лазерах, которые с каждым годом становятся все дороже и дороже, так как много техники появляется. Но суть не в этом. Типа как это драгоценный металл, также не решили назвать свою криптовалюту. То есть с каждым годом она по идее должна по сути дорожать и набирать обороты. Ну да ладно, давайте техническую часть посмотрим мастерноды 27 на 73, 33 миллиона монет, время блока 60 секунд. Алгоритм у нас, как видите, URA 2Z, 5000 на мастерноду нам надо, есть белая бумага, есть видео, можете также посмотреть. В принципе, ничего такого особенного пока не наблюдаю. Небольшие графики, статистика, как это все будет работать, как это будет все продаваться. Не будем мы особо в это вникать сейчас. Для нас главная цель, как мы сможем на этом проекте заработать и в какие сроки. Этот момент мы его весь пропускаем. Мы идем ближе к дорожной карте. Как видите, по дорожной карте у них тут э, блок Explorer закончен. У них мастерноды. Потом листины идут. Ну, первый квартал 2019 года. Далеко заглядать не будем. Ждем получается э, листинг на биржах на мастернод онлайн и ждем э, гайд по настройке мастерноды. <laughs> Интересная дорожная карта, но ну, ладно этот момент немножко упустим. Первая биржа как у нас обещают это будет ECODEX. Посмотрим как будут идти дорогие на этой бирже. Кошельки есть на весь вкус и цвет также файлы можно представить на GitHub. в принципе все по стандарту самое интересное то что скажем так ребята разработчики добавили свои лица свои фотографии их можно посмотреть там не знаю чем-нибудь не инфу пробить о а них кто не такие что это за люди но как видите если они делают пресейл собирают бабки показывают свои лица то в принципе они, наверное, не соскамятся, если, это, опять же, это все по-настоящему. То есть, э, будет с кого спросить, потом, в случае чего, кто спиздил бабки. Так что, не знаю, подумать, в принципе, можно на данном проекте. Ну, сейчас мы зайдем, посмотрим, что у нас есть дальше. МНСН uh, онлайн. Здесь, видите, у нас Рой. Uh, 2,5 тысячи процентов мастернода, 0,3 но биткоина стоит, 18 активных мастернод. То есть, окупаемость за 14 дней, 2 недели. Что хотел сказать. Можете заранее сами рассчитать, сколько это будет доход в день, но вы должны понимать, опять же, сейчас 18 мастернод, завтра их будет 19-20. Рой уменьшится, время окупаемости увеличится. Соответственно, и доход у вас в день будет меньше. То есть тут уже надо думать, как вам заходить, насколько заходить, брать ноду, либо просто постить, либо в шары скидываться. Это уже как бы личное мнение каждого из вас. Поэтому мне будет интересно слышать ваше мнение. Напишите в комментариях. Поговорим о данном проекте. В принципе блин, я думаю должен проект зайти пускай небольшими темпами, но они развиваются я кстати посчитаю какой доход в день выходит добавлю название так что плюс-минус такой доход и будет получаться как видите, как я говорил, да, 7 августа был анонс конечно не спеша они потихоньку развиваются походу ребята, ну не совсем уж много средств своих, но тем не менее, не кутаются. Также, как видите, два пресейла, да, по 0.3, 0.325. Ну, в принципе, разница небольшая между первой и второй стадией пресейла, поэтому посмотрим, когда они попадут на биржу, что у нас будет выходить с этого. Не знаю, можно так ради интереса. Купить, скажем так, данных монет, там на пост пустить их, либо в шары кинуть. Хотя бы даже чисто из-за того, что там разработчики показали свои фейсы. И в принципе, блин, особенно тут справа такой интересный типок получился. Ну ладно. Так что я вам информацию о проекте предоставил. Напишите свое мнение, поддержите видео лайком, подпиской на канал. Пока у меня на этом все. Давайте, мужики. Всем удачи, всем профита, всем пока.